23 декабря. Всем добрый день. Небольшая ремарка к прошлому видео по первому поколению. Почему именно нужно уделить особое внимание при его воспитании. Раз в пять я был на лекциях у Полищука Виктора Петровича. С полгода назад я делал специальный ролик в честь его в памяти 90-летия было, было бы... И как раз вот на этом первом поколении, это его идея, он делал упор на качество первого поколения. Ну, как-то оно не легло на мысль, не запоминалось почему-то, ну, да и не только мне. Нам самое главное дай, дай технологию больше качать и, и подороже продать. И друг первого поколения, ну, первое поколение первое. Какая разница, первое, второе поколение. Оно, в принципе, по логике должно быть качественно и то, и то. Но эстафету передает всем остальным поколениям в этой цепочке филогенеза. Именно первое поколение. И вот когда я начал заниматься плотной изоляцией маток, вот тогда я прислушался к этому. То есть восстановил памяти. И действительно, матководы знают, что при воспитании личинок будущих маток, то есть семья-воспитательница должна быть не лишь бы какая. Взяли там привели материал у рекордистки, племенной матки, а воспитательницу создали лишь бы какую. Ничего подобного. Воспита... Семья-воспитательница тоже должна быть та же рекордистка или такая же рекордистка племенная. Потому что Через маточное молочко при кормлении личинок будущих маток пчелы-кормилицы, молодые, передают генокод наследственности. Так вот, не только оказалось, передается генокод наследственности при кормлении маточным молочком личинок младшего возраста, а и состояние физиологии по резистентности от самих кормилец Поэтому какую мы базу создадим в начале филогенеза, в начале после воспитания последующих поколений, вот такую основу они будут и передавать при кормлении каждому последующему поколению в лице младших сестер. Это нужно помнить и особое внимание уделить именно первому поколению. Почему я акценты делал на возможных подводных камнях, при двухматичном содержании, или матки-рекордистки, то есть появляется этот дисбаланс. Так, сегодня, о чем сегодня будем говорить? Ну, в основном, такие коротенькие ответы на вопросы в комментариях. В основном, это, конечно, все взято, то есть вопросы по шестой книге. Вкратце, освежу памяти, уже повторялось. И ну, подключается, возможно, новая аудитория пчеловодов, значит, не помешает для памяти. Первое. Разница между двухсемейным двухматочным и двухсемейным содержанием до сих пор и путают пчеловоды. Двухматочная, особенно двухматочного, работа двух маток через разделительную решетку. То ли это сразу с весны, старт двух семей, мы обсуждали на прошлом ролике. То ли будет подсаживаться, то есть молодые матки гуляются уже дальше после формирования отводков. Но работают две матки через разделительную решетку на общее гнездо. Преимущество в чем? Преимущество в том, что молодые пчелы-кормилицы, а одна пчела молодая может выкормить себе четыре 4 пчелов. за счет того и благодаря тому что она усваивает белок пыльцы потому что в очень ограниченном отрезке жизни молодых пчел от 6 до 12 дней где-то ну в принципе плюс-минус максимально активен фермент протеаза который способствует усваиванию белка пыльцы конечно же в этом случае Такие, такая группа пчел может обильно выделять маточное молочко. И раз она вы, может, молодая пчела, выкормить 1-4, значит понятно, что молодые пчелы, общаясь через разделительную решетку на общее гнездо, могут обслуживать полноценно личинок от обеих маток. Как сделать так, чтобы не попасть под этот под эту неприятность подводного камня, дать постепенность, именно с весеннего старта. Затем, когда уже сила наберет, семья наберет хорошую силу, молодые матки отводки сделали, и там будет уже ну, достаточно силы. Вопрос еще был, как при двухматочном режиме и при медосборе, куда ставить магазины, каждой матке над, над ней, над гнездом, или же общие. Общее матки, общие магазины ставятся. Общие две разделительные решетки и две матки, гнездо над гнездом. Они по природе все равно это все поднимают вверх корма и освобождают маткам под откладывание яиц. Но такой режим жесткий, гнездо над гнездом. Желательно, чтобы это были молодые матки. Конечно же, молодые матки. Очень часто при двухматочном... Старые матки ограничивают разделительной решеткой, ставят магазины, да, одна матка или две матки, и на, первых, на первом медосборе при акации, а пчела не поднимает туда мед, не идет. Конечно же, забивается гнездо, и со старой маткой семья раится Поэтому должен быть либо шквальный взяток при старых матках, я вот интересуюсь, делятся своим опытом пчеловождения те регионы, те страны, там где ну просто конвейер беспрерывный, хорошие медосборы, там сработает старая матка вот через разделительную решетку и масса магазинов. Но вот у нас вот такие наскоки. Три-пять три, дней не дай старой матке в, пери, в фазе кульминации роста, когда уже третье поколение и она вот -от рванет ее от роения, и не дай медосбора сейчас, э, ну, присутствия нитара, все, сразу отстраивают, сразу тянут маточники и семья готова троится Поэтому при старых матках либо шквальный медосбор, либо это касается э, ситуации от магазина. Два гнезда и сверху общем магазины для молодых маток. Так там срабатывают без проблем. Понятно. Двухматочная система. Двухматочная. Двухсемейная. Что между ними общего и в чем разница? Общее то, что они наращивают вот таком, таким способом как можно большую силу семьи для окончательного, последнего медосбора. В этом варианте и в этом. Здесь понятно, общение идет через разделительную решетку, а в этом варианте они... Общая, вернее, развивается отдельно через глухую перегородку. Как правило, эта старая матка начинает активное развитие с весны. Набрала там два поколения, ну то есть появляется печатный трутень. Это сигнал для пчеловода, что можно уже выводить молодых маток, обгуливать. Перегораживается наглухо это отделение расплодная со старой маткой вверх поднимаем часть печатного расплода пчелиного и даю либо свещевой маточник будет там с открытого расплода выведут или же готовую от семьи воспитательницы только матка обгулялась крайне желательно между этими двумя отделениями делать ротацию, взаимозамену рамками расплодные без пчелы от плодной матки нижней, старой Забираем печатный расплод пчелиный на выходе, стряхиваем пчелу в обязательном порядке. запомни, что только без пчел давать взаимозамену рамками. Что сверху, что снизу. Что сверху вниз, что снизу вверх. А от верхней молодой матки, где открытый расплод, опускаем этот открытый вниз для воспитания. Здесь масса пчел. Они выкормят. Плюс в самый важный момент преследуется создать рабочее состояние как можно дольше этому отделению, а воспитывая личинок массу своих личинок плюс еще сверху, если дать от молодой матки, значит семья отделения это со старой маткой будет, то есть может проскочить эту роевую пору. И наконец медосбора, наконец сезона главному взятку они подходят уже там но ну, идет расширение соответственно максимальной силы затем убирается разг... глухая перегородка между этими семьями то есть между двумя отделениями пленка как правило то пленка ночью отворачиваем уголок повторяю ночью самый идеальный вариант примирения это отсутствие активности нет Повышенная, отсутствует повышенная бдительность охраны и семья за ночь объединяется, то есть два отделения. Можно ли запустить это в двухматочный режим? Можно, но предварительно ставится сетка. Сетка Проходит 2-3 недели, пока молодая матка выйдет на максимальную яйцекладку через 10 дней, еще плюс неделя-две, Пока обзаведутся общим запахом феромона, тогда можно поменять глухую на разделительную решетку. Но это уже конец сезона, нет никакого смысла. Я начинал с этого двухматочного, пытался, получалось, да, примирить. Кстати, вот эта беда и в озеровской системе тоже главным было таким камнем преткновения, потому что примирение молодых маток со старой а там предусматривалось строго двухматочное развитие. Но сейчас постепенно. Это двух, понятно, двухсемейное. Вариант, когда матка внизу, а вверху бульм молодую. Но чаще применяют. Вот такой вариант. Поднимают молодую, старую матку вверх. Тем самым открывая литок, уходит вся летная пчела вниз, в нижнее отделение. Мы включаем активность старой плодной матки как, точно так же, как и формируем отводок в стороне. То есть ушла понятно, разделили этот троевой дуэт, матка опять включает активность. А в этом отделении удалились вещевые маточники, там и как получилось. Если это рутовская система или малогабаритная, значит два корпуса будет обгуливать две матки. И точно так же развивается. Обгулялись матки, делаем взаимозамену рамками между отделениями. И к концу сезона, к началу главного медосбора объединяется в общий медовик. Понятно, в чем разница и что общего. Общее это набираем силу. Набираем силу, развиваемся за полностью за весь сезон. До конца сезона, до конца сезона клану взятку получается такой симпатичный медовик двухматочная вопрос еще задавали как подсаживать одну матку упустивая как подсадить одну матку весной если есть плодно для двухматочного старта ролики за этот год за 21 апрель май там посмотрите чтобы я времени не тратил Посмотрите, все наглядно я показывал подсадка одной матки одиночки для двухматочного старта весной. Так, теперь Улей Дадан, если перезимовала две матки, постоянно об этом говорю, но все равно спрашивают. Сразу ставить в старт, как вот при малогабаритных ульях, не получится. Развитие должно быть только в одном корпусе, потому что рамка большая. Растягивать это гнездо расплодное, понятно, если здесь будет воспитываться расплод, и внизу ну, слишком, особенно для первого поколения. Поэтому развитие в дадании даже умудряется в рутах. Я в свое время, когда расширял пасеку, то в рутах даже зимовал, на такую короткую, 230 по два отводка, по две слабые семейки в одном корпусе, 10 рамочном. В Дадане тем более. Если не перезимовали, разв... развитие начинается в одном корпусе через разделительную решетку. Затем, как только э, заполнили э, пчелами весь этот корпус, поднимаем одну матку вверх, даем небольшое количество рамок, заполняем нижнее отделение, где основная масса пчелы. И работающая матка до комплекта рамками. Медовыми, суши и так далее. Утепление и расширяем по верхнему корпусу дальше при развитии эту семью. Украинский и лежак. Сразу обобщу один вердикт. Любая система работает. Никакая из конструкций ульев при производстве любого товара, в любом направлении, не дает ярко выраженного преимущества. Все определит сила семьи. Единственное, что при малогабаритных ульях, маневренность больше с отводками, там и маток А по выходу товара, может особо, если у кого-то какая-то система была, и вот, э, захотелось ему вот срочно поменять, и за плечами уже не один десяток пчеловождения, поэтому... Влюбитесь в свою систему и получите результат не хуже, чем от у тех всех остальных красивых видов конструкций. И вот украинская. Украинская система, понятно, узко-высокая, перевернутая, додановская. Если 24 рамки, то есть большой, значит развитие идет двухматок. Сейчас все идет о двух... разговор о двухматочном содержании. Две матки развиваются спокойно, хватает объема, если не перезимовали в одном гнезде. И почему я всегда делаю акцент на вот этих вот конструкциях ульев. Дадан, лежак, украинская. Не старайтесь, если кто занимается изоляторами, две матки изолированные через медовую рамку и в такой конструкции ульев у них все готово для того чтобы без проблем с максимальным с максимальной сохранностью обеих маток перезимовать в одном этом просторном гнезде просторном объеме улья через глухую переродку два отводка две семейки слабенькие или подсадить к сильной слабую и весной то же самое подсадить слабую без проблем через вертикальную но Преимущество в чем? Можно и без изоляции маток, можно с изоляцией маток, но с максимальной гарантией сохранности и двух небольших семейек для зимовки, и для сохранности маток. Весна начинается, развитие, все автоматически включаете, убираете глухую переорудку, меняете на разделительную, идет развитие. Но если, конечно, это большой, лежат 24-27, я знаю, рамок, то хватает одного гнезда. Тяжело удержать старых маток, когда набирают они вот такую кульминацию, дальше запустить их в сезон по получению товара весь этот конвейер, до самого главного взятка. Поэтому всегда настоятельно рекомендую, обратите, возьмите за основу сильную семью. И как, как аксиома должна у вас присутствовать постоянно эта фраза. Сильная семья, натуральная корма, все остальное сделает вам семья. В, любом, в любой системе ульев и про любом содержании. Поэтому в лежаках вот такое идет вот с вертикальной перегородкой горизонтальное расположение гнезда. Если ульи поменьше объема, 14-16 рамочных, значит понятно, здесь будет два гнездовых. Как, ну, как в Дадании Два не гнездовых. И старайтесь как можно пораньше сделать отводки на старых матках. То ли вы сборные сделаете, то ли вы сделаете сразу на двух матках. Они автоматически включаются через разделительную решетку. А в этих в основных семьях обгуливаете молодых маток. На, главном, на первом взятке даже отсутствие плодных маток, но присутствие молодой уже даст вам товар. Даст товар. Не так, конечно, возможно, как при наличии плодных маток, но комбинации с изоляцией какой-то из маток на одной можно сделать отводок. То есть старайтесь так подходить к весеннему развитию, чтобы на двух поколениях сделать уже отводок на старый и к началу первого взятка хотя бы появление молодой матки. Ну и подходим автоматически, они как-то увязаны, к системе Озерова. В чем проблема этой системы? Ну, если взять чисто по озеру, понятно, там громоздкость конструкции. Я сразу говорю, я этой темой не занимался, потому что на второй год перешел на третий, по-моему, с лежаков сразу на корпусную и до сегодняшнего дня. Тема корпусная. Поэтому по озеро я не занимался не только по, по громоздкости конструкции, а уже была э, корпусная у меня философия, поэтому она не вписывалась. И часто э, пчеловоды грешат на то, что две матки не получается примирить. А примирить не получается, если, а, если был лежак, допустим, ну это лежаковая конструкция. Может это быть и украинская, а может быть и додановская, то есть в таком обычном режиме. Если одна матка была и подсадить весной второй отводочек или там слабую семейку, то понятно, что они будут работать. Начинается сезон активное наращивание силы, никакой вражды. Они в паре работают, через разделительные, даже могут через глухое работать, но через общий магазин, где размещена разделительная решетка. Объединяются они без проблем, потому что, подчеркиваю, это в начале сезона. В начале сезона, когда руководит наращиванием силы инстинкт, инстинкт накопления как можно быстрее и отравиться. Но если это старая матка одна была и подсаживает маточник для обгула, обгулялась матка, все нормально. При объединении их через общий магазин, бывает проблема. Поэтому закрываем на ухо. если матка молодая обгулялась, дать возможность хорошо хотя бы недельку ее посеять. В крайнем случае перенести личинки с открытым расплодом, то есть э, рамки с открытым расплодом, одну-две стряхнуть пчелу без пчел, перенести к этой молодой матке и через пленку объединить два этих отделения. То есть они будут не напрямую, через разделительную решетку вертикальную, здесь будет, может быть глухая, а через... Магазин, через общий магазин. Ну и, конечно же, предварительно для того, чтобы примирение было максимально эффективно, безболезненно и без потерь. Вечером с отворотом уголка от каждой, от каждой матки, от каждого деления.